Мой гора любимый, родина Кавказ, Там в горах высоких я барашков пас. Чтобы не потели, заводил их в тень, Чтобы не скучали, танцевал из Аравай-вай, вай-вай-вай-вай, аравай-вай, Вай-вай-вай-вай. Жена у меня злая, бьет меня, ругает, Ну а теща добрая кормит, одевает, И я так подумал, чтобы было проще, Разведусь с и женюсь на теще аравай вай вай вай вай вай